Раз, и попала мне в руки вот такая вот э, коробочка в мою коллекцию. Вот. Поэтому думаю, что надо с вами как-нибудь ей поделиться и рассказать, что там вообще в нее такое входит и показать. Э, заодно э, будет некоторая экскурсия такая в, э, в прошлое и немножко в настоящее 5 э, э, ДНД и всех э, редакций, которые, ей, э, э, которые были до нее. Вот, значит, что у нас здесь? У нас здесь э, ровно сотня различных э, открыток, и, ну, по идее, написано, что, ну, в э, маркетинговом этом самом было написано, что можно э, их все разослать знакомым, и после этого использовать это как коробочку для дайсов. Ну, пока что, я думаю, так я делать не буду, но, тем не менее, можно, э, можно это Раскрыть вот таким вот образом. я ну, как бы Настоящего анбоксинга не будет, я уже один раз открывал. Но будет из-за того, что я открывал, уже, по крайней мере, я смог это разложить по старости. Вот это вот самая старая картинка, которую они включили в этого все Как бы так удачнее, удобнее показывать. Тихо. Вот. Это демаграгон. Вот он, Демогаргон это Дэвид Сазерланд 1976 год. Откуда он идет? Вообще, э, ну, э, ну, смотря кто. То есть, откуда идет э, Дэвид Сазерланд, он идет из самых-самых э, истоков ДНД, когда, э, э, в общем-то, ну, вот это-вот вот это, вот, это все, что можно было ожидать от от иллюстрации. Сама эта иллюстрация она идет вот отсюда, если я не ошибаюсь. Нет, это я потом покажу. Вот она. То есть это вот дополнение по страшному колдунству из нулевой версии. Вот оно как бы оно и есть. Вот. А сам Сазерланд, ну, как бы, ну, вот, что, что умел, то умел, ну, вот, как бы, так вот оно и продолжалось довольно долго. Изначально он делал э, картинки для Текумеля, то есть, он был знаком бар, э, Баркера, этого самого, который это все э, делал, и который его и, э, его и затащил в Денедуб. -э так, это было раз, и 76-й год на этом, по-моему, уже заканчивается, да, это уже 77-й, это тоже, в общем-то, Сазерланд, но ему уже дали, дали краски, научили им пользоваться, но, как бы, к анатомии, особенно тут не стоит предъявлять какие-то какие претензии, но что есть, то есть, и в общем-то как бы это что это было на коробке базового набора одной из версий ДНД, как бы вполне достаточно для того, чтобы показать людям, что вот смотрите, вот будете вот в это играть, будут у вас подземелье будут драконы. Ну и вот можете вот, вот себя проассоциировать с кем-то из вот этих. Либо вы маг, либо вы, либо вы кастер, либо вы не кастер. А там у вас в любом случае дракон сидит на э, сокровищах. Это 77-й год. Дальше у нас идет вот такая вот э, картинка. Кто э, узнал, молодец. Кто не узнал, э, ну очень жаль. Потому что это из э, э, самого первого монстр мануала с э, обложки вот это 77 тоже год и тоже сазарово ну как бы э, да тут э, э, э, ну, нельзя это как то сильно оценивать э, со стороны я не знаю, композиции и так далее Ну, что как бы по сколько поместилось столько поместилось вот он как бы попытался э, показать. И это был самый первый Monster манул То есть, до этого такого вообще не было. И здесь нужно было как бы, показать, э, послать э, людям э, такой месседж, что вот у нас, как бы, купите купите у нас вот такую вот книжку. Если купите, там будет куча монстров. Вот. Ну, как бы, в общем-то, э, скорее получилось, чем не получилось. Да? Ну, как бы, особенно, особенно нельзя сказать, что это самый лучшие и самый красивый из драконов, которых мы видели. Но, тем не менее. Вот, это вот две картинки. Это тоже, по-моему, Сазерланд. Да, и тот, и другой. Тоже 77-й год, конечно, из как раз этого Монстр Манула. Но изначально, вот почему у меня тут лежал Блэкмур. Потому что я хотел показать, что изначально вот здесь вот, в дополнении Черного Болота... Вот. Были они, именно вот эти двое, они были именно вот в таком вот виде. Я не знаю, почему именно этих двух сюда включили, возможно, как раз для тех, кто, для тех, кто вспомнил, для тех, кто показал. Но это Трейси Лиш, то есть это не тоже, ну, как бы человек еще, еще менее умеющий, Эм, как-то эм, заниматься изобразительным искусством вот. но как бы э, да э, такие вот э, дикие страшные ужасные незнакомые монстры почему бы, э, почему бы и нет но здесь уже видно что э, ну Сазерланд много можно про Сазерланда сказать всего но э, ну что здорово здорово классно как бы открываешь и сразу ага вот вот чего я как бы называю таких, э, таких штук канатниками и, ну, замечательный канатник, видно сразу злобный глаз один, пасть одна и много всяких вот э, тентаклей. Ну, а это, понятное дело, и летит, или Mindflyer. И тоже вот оно, DCS. это э, Дэвид чего-то там Сазерланд, он иногда ставил еще DCS 3 потому что он был там не первым в своей семье с ровно таким именем. Дальше у нас идет уже Дэвид Трампир. Трампир – это э, очень такой э, хороший художник, который много успел сделать, и потом в какой-то момент он, э, ну, ему нравилось быть в ТСР. В общем-то, вполне разумно, там происходили довольно страшные, странные вещи в тот момент. Вот. Но, тем не менее, он был одним из первых, кто привнес именно вот такое вот. То есть, ну, видно, что, ну, как бы, я не знаю, как бы вам так мягче намекнуть, но вот эти вот, как бы, две картинки, они совершенно, да, и даже вот это, да, они, как бы, совершенно на разных уровнях. Ну и здесь тоже, как бы, можно что-то такое сказать про там, анатомию, про позу или про еще что-то, но общая композиция, вот такая, она вообще как бы уже, уже все здесь идеально, и все здесь на своем месте. То есть такая вот арка, которая освещается с той стороны, вот где-то там у нас есть источник света, который сюда идет. И вот этот чертяка какой-то, который там значит, стоит и из которого пытаются выковырнуть блестящий глаз. Все это, конечно, создает именно ту самую атмосферу, которая нам, в общем-то, нужна. Вот. Ну и понятное дело, что кто не знает, эта картинка стала ну, совсем уж канонической и культовой и попала на обложку. Да, вот это вот э, тоже довольно забавная картинка. Я э, сейчас не нашел, где я об этом читал, но э, э, где-то был прям долгий рассказ. А вот я не заглянул в э, эту самую в Аркану. Возможно, там это было. Там много таких э, рассказов. Вот это э, часть этого всего сделана с Азерландом, с которого мы начали, а часть сделана именно Трампиром. Правильно сказал, правильно сказал. Вот, вот это 78 год. Это иллюстрация к одному из модулей. Ну, кто играл старые модули, сразу знает, где там был э, сад с, э, с такими вот растениями, с грибами. Вот. И э, здесь как бы они вдвоем, как бы так вот выложились или вложились, даже не знаю, как сказать. И вот э, сделали такую вот иллюстрацию. Тоже иллюстрация, вполне э, вошедшая в аналы э, ролевых игр. Дальше у нас следующее. Это, э, э, это карта. Про картографов я знаю довольно мало. А тут еще и написано, что непонятно, э, непонятно кто это был. Вот. Но это гробница ужасов. Вот. Ну да, да карта. Э, синим по белому, как, э, как раньше всегда делали. Так, это у нас кто? Это у нас снова Сазерланд, но дали ему немножко красок. Одну красную. Вот, и э, это, по-моему, тоже иллюстрация к, э, к какому-то модулю. Явно такой страшный лич и всякая э, всякие нечисть, которая э, ему служат. Ну да, это тоже, э, это даже обложка. Да, что-то я забыл. Это обложка к, э, как раз границ, э, границы ужасов. Вроки. И все такое прочее а вот это уже не Сазерланд и сразу уже как бы сразу видно что стиль стиль другой и как бы ну оно сильнее на нас всего как-то активно выпрыгивает из этой картинки и это конечно же снова Дэвид Трампир вот Который, который потом ушел из ТСР, стал там где-то таксистом, его нашли и попытались вернуть. И, ну да, как бы за какие-то безумные деньги он смог продать какие-то свои старые черновики. Но, к сожалению, прожил недост... недолго после этого, просто у него уже там ну, много всяких проблем в жизни было. Вот, вот его подпись. ДАТ, то есть Дэвид чего-то там Трампир. Ну, он не всегда так подписывался, еще, был один, еще была одна версия, но именно так подписывался довольно часто. Так что если такое увидите, то вот как бы не, не, не постесняйтесь, не, не бойтесь, остановитесь, немножко поглядите на, на эту картинку немножко дольше. Потому что как бы они стоят того, там, там много чего вот на ней происходит. Дальше начинаются 80-е годы. Это может и был какой-то там 80, нет, это был 79 все-таки. Но э, вот это, это уже явно 80-е годы. Кто это такой? Тут как можно, можно даже не поворачивать и э, не задумываться дважды. Это, конечно, Эрол Утус. Значит, Эрол Утус. Он изначально э, пришел, если э, Сазаров пришел из Текумеля, то Утус э, пришел из Ардуина. Вот э, такие вот книжки он делал. И там вот если открыть, то э, э, там можно разглядеть. Вот здесь вот О.Е. Вот, это как раз Эрл Отус Но этим он занимался э, сначала. Вот, там много всего разного было в этих э, э, Ардуинах. Вот, хорошая тоже как бы э, вещь. <laughs> да, вот такого вот, э, такого вот как бы вида с автоматами против демонов. Вот, Но, возможно, как-нибудь о них они отдельно побеседуем. Вот. Но вернемся к отусу. То есть на фотографии, если глянуть его самого, ну, как бы обычный такой мужик и мужик пройдешь, не, не особенно заметишь. Но тут, ну, дико какое-то такое вот мухоморство с, с... Да, даже не знаю, как это все назвать. Ну, вот, да, 80-х была вот такая вот, была такая жизнь. Вот, ну и это просто иллюстрация, а вот это вот, извините, это тоже, конечно, аэроотус это, извините, вообще с обложки, опять-таки, какой-то там второй версии из, то есть, первой версии Подземелья и Драконов, но второй выпуск. И здесь уже, как бы, Понимаете, если вот в начале мы показывали, что да, вот там дракон сидит на э, сокровищах, вот мы там его как бы постарались э, нарисовать, сделать, то здесь уже, э, здесь уже показывается, что это не просто какой-то там дракон, а у него там вот э, это что-то совершенно потустороннее, что-то сюрреалистичное, что-то такое вот э, наркоманско-мухоморное. И э, на него нападают, э, ну, тоже довольно-таки стилизованные э, герои, с которыми мы должны себя ассоциировать. Вот. Ну и э, да, если садишься играть с такой картинкой, то, возможно, и описание у мастера польются немножко более, э, более активно. Дальше, знаете, не знаете, угадывайте, это написано «Эммануэль». Я, честно говоря, не знал художника или художницу, но я знал вот это. Это, собственно, обложка, из которой это все ушло. Вот исчезающий персонаж, он здесь на обратной стороне. То есть они как бы развернули. Это «Финт Фолио». Это один из, тоже, ну, одна из гениальных книжек по по продвинутым, но еще первым продвинутым «Подземельям» и «Драконам». И, ну, фактически, это тоже такой монстр э, манул Ну, в основном про э, всяких ино, ино, иномирных э, страшных э, чудовищ. Вот, это «Гетиянки». Ну и, э, да, можно, можно спорить на, э, на тему художественной ценности э, этого э, образа вообще, но как бы образ гитиянок так или иначе э, был очень важной вехой вообще в развитии Подземелья и Драконов, потому что это была одна из первых, если даже не первая совсем, э, раса, ну или монстр, как хотите, которые были созданы вот совсем с нуля. Не просто там мы прочитали про, я не знаю, Медуз или про э, Огров или про еще кого и э, сделали что-то свое, а сделано полностью было с нуля выдумано все и внешний вид в том числе вот. дальше у нас ну, можно наверное догадаться ну, то есть то что это Эрл отus это возможно не всегда можно здесь сразу увидеть то есть как бы не, не настолько не настолько оно выпрыгивает сразу на нас, но тем не менее понятно, что это, конечно, вот гробница ужас. И тут как бы есть и вот этот вот вход и, и, и морда это зеленая вот. Но как бы да подроб... подробнее рассказывать не буду, мало ли, может, может, не играли, может еще собираетесь. Так, кто у нас здесь? У нас здесь Джефф Ди, Вот он 81 год. Ну да, то есть Джефф Ди, это э, тоже, он как бы, э, в общем-то, по-моему, он даже до сих пор еще довольно активен. Он тоже из Текумелевских, э, из Текумелевской братьи, скажем так. Вот, Но здесь это, ну я не знаю, почему они выбрали именно эту. Это, я бы не сказал, что это очень типично для него, э, именно такая вот, э, такая вот иллюстрация. Но, тем не менее, как бы... Э, это пошло на э, обложку э, переиздания одного из модулей. Дальше у нас э, уже движемся мы глубже в 80-е годы. Это 83-й э, всего-то э, навсего. Но, тем не менее, это уже это уже совсем другой стиль. И вот он пошел вот на такую вот э, картинку. Это самый первый ДМГ первой э, версии и еще до всяких э, переизданий и всего прочего. Вот. Это у нас именно в данном случае это Джефф Изли. Э, Джефф Изли известен тем, что он делал обложки для э, книжек, для художки, э, Сальваторы, всякие там 300 до Урдены и так далее. Это все... Э, это все был Джефф Изли, ну, по большей части. Вот. И здесь как бы тоже, то есть, это уже не просто какой-то там чувак, которому нравится, ну, я не знаю, играть в ролевые игры, и иногда он пытается чего-то такое изобразить, это человек, который имеет имеет художественное образование и знает, как вообще вот это вот все делать, как использовать цвета, как какую делать композицию, как что, как, как делать это все динамично и красиво, и который не боится потратить время на детали, понимаете, все, все детали, они как бы выписаны, все, что там нужно было, но доделано до конца, и поэтому, если дольше глядеть на это дело, то можно там увидеть всякие, еще какие-то странные вещи, которые не были заметны в самом, в самом начале, когда только мы взяли это в руки. Вот, и такой стиль, в общем-то, сохранится довольно, довольно надолго в... Ну, по, до, до конца ТСР, я бы сказал. Вот. Ну, здесь они не просто, не просто дали саму картинку, которая в том числе была, и вот тут тоже. Вот, но они и показали сам, э, саму, э, саму коробку, сам дизайн коробки, возможно, для того, чтобы показать, что это не просто там был какой-то еще, еще одна версия дракона, с которым сражаются э, герои, но и сделано было вот так, что дракон прямо вот выпрыгивает на нас и нас атакует, и мы тоже как бы... Э, Кажется, что нам, нам тоже грозит опасность от него. Это был уже Менцеровский то есть третья версия первых подземельй и драконов, не продвинутых. Ну, то ровно, ровно вот так вот выглядела и э, коробочка, и настолько, э, настолько она была популярна, настолько э, ее любили вот все те, кто сейчас вырос и имеет покупательскую э, способность, что э, под э, или четверку или пятерку, когда они там э, выпускали э, похожую штуку и сделали именно вот такую вот э, дизайна э, коробку. Просто как бы из ностальгических э, побуждений. Это у нас тоже Джефф, Ди, фу, Джефф, Ди, э, Джефф Изли. Извините. Вот, это тоже Джефф Изли, то есть по, э, продолжается та же, самая, э, э, э, та же самая тенденция. То есть это, ну, фактически это картина. То есть э, такие картины э, фэнтезийные, они были и у всяких там, я не знаю, Хильдельбрантов и э, всех прочих. То есть это было стандартно так вот э, стандартно было и делать иллюстрации для фэнтези-книг и художественных, и ролевых именно в тот момент. Ну и как бы многие из нас, которые росли на фэнтезийных книгах, они имели, имели возможность видеть такие, такие картины, в том числе и на обложках книг. Ну, это именно из чего? Это просто «Монстр Manual 2». Да, правильно, обложка была такая у «Монстр Мануала 2». Вот, но э, тоже как бы мы сразу видим, что есть какой-то страшный монстр, который как-то э, очень, очень неловко и странно держит, э, держит «Алебарду». Ну, вот э, кто-то против него пытается, э, пытается сражаться пытается себя противопоставить ему. Ну, как бы, то есть какая-то, какая-никакая монстровидная, чудовищеобразная, но все-таки анатомия есть, есть какая-то динамика, есть... Очень и очень и очень большое внимание к деталям. Опять-таки, вот там косичка у него летит, вот у него какие-то какие есть наручи, еще там чего, ствол дерева там как бы расписан сзади и так далее. Сапог на пол, на пол картины. Вот. Дальше у нас... Клайд Колдвелл. Колдвелл это тоже человек с художественным образованием. Это именно художник. Человек, который специально шел, учился там в университете. Получил художественное образование. И после этого уже вот делает такие вот вещи. Это было из, из Равенлофта. cover. Ну ладно, пусть будет cover. Но... Кроме равен лофта, еще у меня такая штука есть в, в виде большой такой картонки. По-моему, это к компендиуму монстроидному вкладывалось. Вот, ну, как бы, тоже сразу, как бы. Один раз взглянули, и сразу понятно, что что-то такое готическое, страшное, вампиры, горгульи и так далее. Но, опять-таки, дальше можно по, э, поглядеть немножко дольше и заметить там всякие какие-нибудь э, детали. Э, плющ э, вьющийся или что это там э, такое. Вот. Еще одна э, еще одна карта карточка э, из... Э, того же, э, из той же группы, э, в, то есть группы, которая э, пошла на обложки э, книжек «Продвинутых подземельей и драконов», и именно поэтому как бы, примелькалась и стала, э, стала таким вот э, культовым, получила такой культовый статус, и статус... Э, запоминающихся каких-то вещей и обложек. И именно поэтому здесь вот наверху ничего нет. То есть, не нужно это э -э, Джеффу Изли э -э, ставить в э -э, упрек. Он Иллюстратор, и он совершенно все правильно сделал. Здесь вот у нас все есть, то есть это у нас книжка про какую-то страшную магию и дополнительную магию, то есть экзотика сразу должна на нас прыгать. Здесь у нас реквизиты ТСР, а здесь у нас заголовок книги. Все он сделал правильно. Дальше идет вот такая вот замечательная э, картина, которую я, честно скажем, не знал. Это у нас Кит Паркинсон, 1985 э, год, и э, утверждается, что это летающая цитадель. Откуда эта картинка, э, я, честно говоря, не помню, но э, сразу хочется это взять и почитать. Ну или, во всяком случае, вспомнить. Потому что, ну да, то есть, если это не фэнтези, то я вообще не знаю, что, э, чего вы вообще ждете от фэнтези. Замок, летающий, э, э, летающий остров, драконы вокруг него, э, летающие там какие-то башенки со всех сторон. Люди бегут. Ну, не бегут, а скачут. Тучи, молнии. Замечательно. Самая настоящая фэнтези. Вот, и последняя э, картинка это девяностый год это самая лучшая иллюстрация э, beholder это попало на обложку одного из номеров э, по моему dragon да, dragon э, 1556 э, номер вот, в девяностом году вот. такая вот э, такая вот замечательная штука которую ну вот буквально э, еще чуть-чуть э, и можно на э, на открытку с, такую, с, с почти пинапом И на этом первая часть этих открыток, которые были смешаны Она заканчивается, потому что это 90-й год а То, что мы уже увидели А это уже дальше 2000 какой-то там, 2009 20 лет, извините, почти прошло За 20 лет очень много может поменяться Поэтому сейчас мы с вами сделаем паузу в неделю. Немножко будет возможность усвоить то, что мы уже видели. Возможно задать какие-то уточняющие вопросы, если где-то я что-то плохо показал или объяснил. И в следующий раз продолжим уже не с ТСР, а с ВОТЦ. Спасибо большое за внимание. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.